5 ошибок, которые вы можете делать в инстаграме и как их исправить. С вами Роман Стайм у Хибрис Медиа. Конечно же нет общих правил для работы в инстаграм. Скорее есть лучшие практики. С другой стороны, многие пользователи допускают типичные ошибки, когда развивают свой аккаунт в инстаграм. Если их исправить, то положительный результат можно увидеть сразу же. Знаете, что самое крутое? Это то, что вы смотрите это видео, а значит ищите варианты, как улучшить свои результаты в инстаграм. Итак, топ 5 ошибок в инстаграм. Первое. У вас закрытый аккаунт. Закрытый аккаунт означает, что для того, чтобы увидеть ваш контент, нужно подписаться на ваш аккаунт и вы должны одобрить эту подписку. Это нормально, если вы хотите сохранить приватность и публикуете фотографии для узкого круга друзей и знакомых, но если вы предприниматель, это недопустимая ошибка. Я такое часто встречаю и думаю, например, зачем кафе закрытый аккаунт? Что скрывать? И зачем Инстаграм тогда? Если вы предприниматель и развиваете Instagram аккаунт для бизнеса, ваш профиль должен быть открытым. Второе. Ваше описание профиля составлено неправильно или отсутствует в принципе. С описанием достаточно нелегко. Instagram дает только 150 символов для того, чтобы описать себя, свой бизнес и рассказать, чем вы можете быть полезны. Это единственное место, где можно разместить кликабельную ссылку на ваш сайт, блог или видео. Это поле нужно использовать максимально рационально. Как я сказал в начале, общего правила нет. Я постоянно что-то меняю в описании у себя. Смотрите на лидеров вашей области и старайтесь применить их практики для себя. Третье. Вы не используете хэштеги. Обычно тут делают две типичные ошибки. Первое. Не используют хэштеги. Второе. Используют неправильные хэштеги. Хештеги были созданы для того, чтобы категоризировать посты, что в свою очередь помогает найти ваши услуги в Инстаграм использование неправильных хэштегов вызывает у пользователей чувство спама. Например, под фото с вашего магазина вы можете поставить хэштег love, скорее всего, он будет там лишним. Для поиска правильных и популярных хэштегов в вашей сфере я рекомендую сайт WebStaMe. Ссылка на сайт будет под видео в YouTube. Четвертое, вы ведете страничку не системно и только когда хочется. Это одна из самых грубых ошибок. Вести страничку в Instagram нужно системно, регулярно и постоянно. Фотографии в вашем профиле должны быть в одном стиле, может быть даже с одним фильтром или без фильтра. Ваш стиль профиля должен быть узнаваемым. Если подписчики к вам пришли, они хотят видеть и читать то, что привлекло их с самого начала, и делать это регулярно. Пятое. Вы публикуете только свои услуги и товары. Часто такое вижу в инстаграм, что вся лента заполнена услугами. Можем делать это, это и еще это. Понятно, что вы хотите продавать свои услуги и товары через Инстаграм, но это же социальная сеть в первую очередь. Постарайтесь публиковать что-то интересное, то, что хотелось бы почитать. Общайтесь в Инстаграм, отвечайте на вопросы и комментарии. Таким образом вы сможете выделить себя из общего количества всех мертвых аккаунтов, которые просто тупо постят свои товары. На сегодня все. Надеюсь, это видео поможет улучшить вашу работу в Инстаграм и привлечь новых клиентов. Если вы думаете, что оно может быть полезно, поделитесь им со своими друзьями. С вами был Роман Стальмах. Пока.